Уважаемые коллеги, признаюсь, я давно ждал такого обращения. Сегодня дважды его прослушал с утра. Полностью поддерживаю, проявляю солидарность. И левопатриотические силы, наша партия и фракции будут активно реализовывать все главные положения этого обращения. Оно носит во многом судьбоносный характер, ибо президент абсолютно объективно характеризовал как международную обстановку, обстановку агрессии натовцев, бендеровцев, и фашистов против русского мира и нашей государственности. Впервые открыто сказал, что целью их стоит разрушение нашей страны, ее расчленение и поэтапная приватизация. Ни один из нас с этим согласиться категорически не может. Но война есть война, я вам не раз говорил. У войны есть два исхода, или победы, или поражение. Видимо, у каждого поколения может быть не только 41-й, но должен быть обязательно новый 45-й, и мы обязаны с вами победить. Чтобы убеждать для этого, надо не только верно оценить обстановку, а он впервые сказал, что у нас линия фронта более тысячи километров начинает от Харькова до Одессы. И чтобы сдержать даже те нападки, которые сегодня натовская команда ИСКИ уже организует против нашей страны, бомбежка при граничных поселениях, для этого надо расширить наши, в том числе и людские резервы. Что касается мобилизации, напоминаю всем, кто не знает, в годы Великой Отечественной войны мы вынуждены были одеть в шинели 30, почти 3 миллиона человек. У меня в роду все воевали, сражались, погибали, защищали. Я считаю, что это решение было правильным. Но если прислушались бы к Сталину, который приглашал западной демократии придушить фашистский рейх, начиная с Гитлера в Берлине, этого безобразия бы не было. А сегодня недобитые фашисты и бандеровцы вместе с американскими и английскими генералами сидят в Киеве, планируют военные операции и реализуют свою стратегию на полную катушку. Президент в своем выступлении особо подчеркнул, что мы для защиты своей территории единства можем использовать все виды оружия. Я считаю, это правильная установка, потому что, когда слушаю некоторых желторотых журналистов, которые вот сдадим, вот все прочее, то зачем мы делаем военную ядерную стратегию проводим? У нас боекомплекта одной подводной лодки хватит для того, чтобы уговорить, убедить любое государство на 20 лет вперед. Поэтому вопрос не об этом. А что касается военной стратегии на Украине, здесь такие варианты неприемлемы. Здесь приемлем другой вариант, и о нем я сказал вслед за выступлением президента Шойгу. Что такое частичная мобилизация? 300 тысяч. У нас моб ресурс по-разному оценивают, 18-20 миллионов, это меньше 2% мобилизационного ресурса. Но в данной ситуации нужны люди, способные на современной технике быстро и оперативно работать которые прошли соответствующую школу, которые имеют военную закалку, которые в состоянии взаимодействуют со всеми родами войск, включая ракетно-космические и все остальное. Это требует трех-четырехлетней подготовки. Поэтому в резерве последних лет я посмотрел, у нас немало талантливых людей, которые прошли, умеют это делать. Но весь вопрос в том, каким образом их собрать, каким образом быстро переподготовить, Каким образом решить эту задачу вот непосредственно в рамках наших военных призывов и оперативном плане? Это надо делать и помочь вместе с губернаторами, военкоматами, потому что нужны специалисты. Правильно, что заявили и успокоили мам, которые забеспокоились о ребятах, о ребят, которые учатся в университетах и прочее. Никого из них трогать не будут, в том числе и те по призыву. Я бы из тех, кто там сегодня имеет подготовку, собрал на две недели на курсы, выделил бы тех, кто добровольно пойдет на эту операцию. Если как следует подготовить, как следует обеспечить, гарантировать все на будущее, то, в принципе, уверяю вас, будет вполне достаточно такого рода призывников-добровольцев, которые справятся с военной задачей. Но надо помнить... У нас есть ухари, которые завтра оставят без комбайнеров и трактористов все сельское хозяйство. У нас годы войны на трактористов была бронь. годы войны была бронь. Поэтому надо посмотреть очень внимательно, что касается управления непосредственно, в том числе и народным хозяйством. Президент немедленно собрал военно-промышленный комплекс. Мне повезло, я был на всех предприятиях этого комплекса атомных городах и близких знаю. Мы вместе с Масляковым собирали вместе с Соломоном, чтобы спасти Тополем, чтобы обеспечить было необходимым, чтобы спасти последний закон завод по производству твердых порохов Перми и остальное. Вот. Но ну, у нас были великолепные заводы по производству танков. Еще раз повторяю, я не вижу наших лучших современных танков, которые имеют прекрасную защиту, в том числе от Джавелинов. Я не вижу их на поле боя. Значит, надо, чтобы эта система работала в 3-4 смены. Но вау-военно-промышленный комплекс будет эффективно работать при одном условии, если весь народохозяйственный комплекс должным образом будет работать. А для этого нужен другой бюджет, распределение ресурсов. Для этого надо иначе планировать всю цепочку от танцестроения до умного интеллекта. Я не знаю, что нам привезет, принесет Суланов, но нам последние годы одну и ту же лажу приносит, от которой только хуже становится, а не лучше. У нас не улучшается ни безопасность, ни все остальное. Ну и для господина Суланова один пример. Когда у меня на Орловско-Курской дуке мы окопались для того, чтобы провести впервые в истории человечества оборонительную наступательную операцию, и Рокоссовский недалеко от, это, от Курска там собирал каждый раз свой штаб и управление войсками, тогда оказалось, что танк Т-34 лучший, но прицельная дальность 600-800 метров. А Гитлер поставил уже на конвейер э, тигры и пантеры. У него 1500 метров и более. И тогда казалось, что мы беззащитны. Собрались командиры. Сталин вызвал ручное управление к вопросу. И сказал, что да, говорит, мы попали в трудное положение. Он вызвал специалистов и сказал, вам ровно 40 суток, чтобы было изделие, которое парализует этот наступательный порыв. Они там три сотни мощных танков сделали. Через 40 суток на вооружение стало Су-152. При прямом попадании башня улетала от этого танка. Он бил тоже на 1800 метров. За 40 суток сделали. За 40 суток сделали. Вот это уровень управления, организации и безопасности. Она а сидят по три месяца обсуждают, давайте тогда этот сороковой какой закон это надо отменять, который заставляет два месяца сидеть и уговаривать друг друга, сделают или а не сделают. Он сегодня все поразует, чертова мать. Поэтому требуется и это решение. И что исключительно важно, исключительно важна информационно-пропагандистская поддержка. Я вам уже говорил, и Шолоховы, и Михалковы, и Леонидбург, и Симоновы. И все наши лучшие певцы и актеры, все с первого дня стали на защиту своей Родины. Я какой канал клан, не включу, но такое ощущение, что с ума сошли и не понимают, чем все это пахнет. А если посмотреть наши вузы, сходите в любой вуз, начиная от нашего главного, зайдите на третий курс и попросите ответить на любой вопрос, исходя из нашей истории и военно-политической ситуации. Они достанут интернет и будут читать на 95% англосаксонские материалы, где нет ни одной русской фамилии, Жукова там никогда не увидите, Рокоссовскую, тем более, Василевский, который три фронта собрал, расколотил Квантунскую армию миллионную за 3-18 дней, тоже ничего вы там не найдете и прочее. Давайте перестраивать эту систему, давайте налаживать на русско-советские рельсы, давайте отвечать на вызовы, которые реально существуют. Поэтому я бы попросил президента собрать правительство и всех нас еще раз определить, что мы будем делать каждый по своей линии для того, чтобы обеспечить успех этой операции. Полностью поддерживаем волю и желание Малороссии, тех, кто собирается вернуться на родину, на историческую родину, надо напрямую обратиться и к гражданам Украины, всем остальным, там 82% считают русский язык материнским, не бежать никого от других национальностей, но все сделать для того, чтобы сплотить народно по силы. По линии Союза Компартии у нас Казбек Тайсаева руководит, мы уже обратились ко всем и будем активно поддерживать. А что касается наших конвоев, поддержки детей, они направлялись на Донбасс и будут направляться только в удвоенном и ускоренном режиме. Давайте вместе победим!